от него не родится жизнь. Кем он стал в таком случае? От кого жизнь не родится Там, Вспоминайте этот персонаж, вам хорошо известный из сказок. В сказке ушли персонажи и представления мифов языческих, и живут там до сих пор. Кто? Конечно, он Кощей. А что такое Кощей? Задумывались ли когда-нибудь? Почему он постоянно похищает красную девицу? Одну за одной. Зачем они ему? Кощей. Это живая смерть. Вот почему потом его стали изображать в шкелетных костях. Но это живая смерть. Вот почему ему нужна девица. Он, конечно, ничего с ней сделать по-мужски, не может, ему там нечем это делать. У него этот аппарат не, либо не работает, либо отсутствует. Он отнимает у нее жизнь, ибо она олицетворение жизни, чтобы продолжать жить смертью вокруг всех. Следовательно, по представлениям того времени, Кощей – это не просто живая смерть. Это что-то вроде черной дыры, в которую проваливается жизнь. Это похлеще, чем вампир. Это абсолютная чернота и пустота. И если кощея оставить, то в него провалится постепенно весь род, весь все племя, весь народ, вся земля. Представляете, какое у них глубокое космогоническое представление. Поэтому кощей необходимо что сделать? Убить. И вот доказательством того, что он был кощеем для них, является способ убийства князя Игоря. Кто-нибудь помнит как? Да. Согнули два деревца, его привязали к ним, потом макушки деревьев отпустили, и его разорвало. Почему именно так его казнили? Потому что если ему отрубить голову, отрубить даже руки-ноги, проткнуть, он соберется в могиле, оно зарастет, и он опять из нее выйдет. Вот почему его нужно разорвать. Не рукой, понимаете, да? Держащее орудие казни, а силой природы, которая всех породила. Казнить его надо. В их представлении разрыв был равнозначен возвращению в хаотическое состояние. Хаос назад собраться не сможет. По этой же причине, когда Иван Царевич ломает иглу, кощей идет синим пламенем и обращается во прах. Но, собственно говоря, прах нужно еще взять и развеять. По этой причине, когда сожглил же Дмитрия I, Пепел был заряжен в пушку и выстрелено было в сторону Польши, чтобы прах развеялся и уже не собрался бы никогда. Если вы внимательно читали «Властелина колец», перечитайте, как было покончено с Саруманом, магом-предателем. Его сожгли и прах развеяли. Но прах несколько раз собирался, пока его не развеяло до конца ветром.